привет сегодня покажу вам как а, работать в бинариуме то есть вот буквально недавно скачал приложение бинариум открываем это приложение нажимаем войти вводим свою электронную почту которая зарегистрировались вот сейчас в данный момент у меня есть вот сегодня уже с рублей. А я заработал 855 рублей. А... Давайте посмотрим историю операций. Вот сегодня пытался первый раз а, сделать вывод. То есть вот на 315 рублей. То есть а, у меня была отмена, так как требуется верификация. Подал на верификацию. Верификация пошла очень быстро. но и сейчас вот жду а, вывода 855 рублей а, ждем вывода вот. и проверим заодно насколько эта платформа работает а, в плане заработка честно согласен да она работает очень хорошо а, честно акцентируюсь на как бы на своем личном опыте единственное что могу сказать вот у вас стоит вот здесь вот в правом углу вот стоит время которое вы можете посмотреть период времени графика то есть у вас стоит стандартно 15 минут выбираете один день и вот честно по нему как бы я посмотрел видео до этого на другом канале. И вот по нему я акцентируюсь. То есть смотрю вот на эту шкалу заполнение зеленая либо красная. То есть в течение некоторого времени смотрю, как она действует. Если она долгое время находится, а зеленая часть больше, чем в красной, я ставлю на зеленое. Ну, это опять же, конечно, на удачливость. Но мне вот сегодня повезло. С 100 рублей я поднял 540 рублей. Вот, главное, чтобы они вывелись. Вот видите, шкала красная пошла резко вверх. То есть, что скорее всего значит то, что нужно будет ставить на красное, как говорится, как в казино. Вот, вот резко вниз. То есть вот это вот можно маленько просерфить посмотреть, как она будет действовать. Если же она будет э, колеба, колебаться между зеленым и красным, то есть чем больше будет задерживаться на красном, то есть сейчас вот опять пошел э, подъем на красное. То есть, соответственно, как бы можете поставить на красное. Вот, поэтому ждем вывода и будем надеяться, что все получится.